Возьмите, зажгите свечку свою, разницы не имеет, какая свеча, начатая, не начатая, церковная, не церковная, там, ёлочная, лишь свеча, нам нужен огонь. И наберите из-под крана воды, вот здесь мы ещё набрали, до этого еще. Еще раз попробуйте эту воду на вкус, можете свеженькую набрать, еще раз, чтобы почувствовать все прелести воды, которую мы пьем из-под крана. Почему важно из-под крана, чтобы почувствовать прелесть этой воды. В этой воды да, еще ничего нет. Да? Это вода, которая нам дает водоканал. Сейчас я поработаю с этой водой. Когда вы наберете, поставьте плюсики в чат, что готовы. И обязательно глоток подержите во рту, чтобы почувствовать эту воду. Я заряжу эту воду на очистку вашего пространства. И вы почувствуете, что вода изменит вкус. Напишите в чат это тоже. Для чего это делается? Для того, чтобы поставить матуму. Ум вам будет говорить, что это, наверное, чушь, это не работает и тому подобное. Хорошо. Сейчас поставьте эту воду перед собой, закройте глаза, чтобы ни на что не отвлекаться. Если ум вас куда-то уводит, то пусть уводит, сходите с ним. Ничего не делайте, ничего не предпринимайте. Все остальное сделаю я сам поставьте просто воду перед собой, закрываем глазки, мы здесь и сейчас, все мы слетают, уходят никуда. Попробуйте воду, как она изменилась на вкус, и напишите в чат, какая была и какая стала, стала сладковатая на мягче, Олег Бандурин мягче, Вера мягкая, сладкая, Татьяна Микматулина мягче. Пишите, пишите. Вонь, когда проводно ушла, да, конечно. Валентина мягкая, сладкая. Дедня Шарапова мягкая, без привкуса. М -м -м. Конечно, дорогие друзья, она изменила свою структуру. Синайда Лаванова мягкая, вкусная. Марвелита Хаминкова мягче. Наталья Чесюль сладкая, мягкая. Там дневная вкус железных примесей стала сладкая. Марина, она была безвкусная, сейчас вкусная. Интересно, что когда работал Мурат, мне на языке вкусовые рецепторы активировались. Ага, здорово. Валентина, Шуляк, пахнет чем-то сладким. Лариса Бурсова, мягкая, мне как хлорка была, как и осталась, Анжела. Бывает тоже такое, да? Но структура она меняет. Ирина стала студенная, свежая, мягкая, со сладковатым привкусом. Запомните, сладковатый привкус. У большинства, у многих из вас она стала сладковатая. Сладость придал ей я. Для чего этого мы, мы сделали? Как я бы стал поставить матуму? Что у кого-то возникает сомнение. Да, внутреннего критика мы не можем выключить. Он у нас есть, он живет, он здравствует. Поэтому вот это вот что вода поменяла свой вкус. И эта вода сейчас уже не просто вода. Это вода со специальной программой на очистку вашего пространства. Чтобы жизнь была сладкая. И сейчас возьмите свечку и идите по своему дому. Начиная от входной двери.